Ребята, с вами я, житель Александр 5. Сегодня, я, ну, сегодня у нас не копии Радмир. Так, сейчас я а напишу моему другу. Запись началась. Так, небольшой пусточку сейчас едем на одной из тачки. Так, ну, куда поедем? Куда поедем? Так, так, так, так, так, пока он ответит. А давайте мы поедем в салон высокого, едем, в салон высокого, едем. так. написал okay. окей. Так, мы едем. Вот такая крутая тачка, ребята. Так. Здесь у нас чечечко. Так, ну салона, да? Давай выйти. Так, ребята, мы пошли покупать тачку. Не знаю, я куплю, наверное, какой-нибудь дак далее. Нет, нет, не однозначно нет. Однозначно нет. Нет. Нет. Нет. Ламборгини Авентадо. Нет, давайте дальше. Майбах, Феррари, БМВ, Бентли. Ребят, я бы Теслу бы хотел. Так, а где Тесла у нас покупается? Мне просто интересно. Да, я сейчас до низа долистаю. Сам, вот там, по-моему, должна быть Тесла. Так, вот мы нету, оказывается, тес нету. Мы сейчас будем листать, ее искать. Так. Где же ведь у нас тут тест, ребята? Где, где, где? Шеф Ламборгини Винтадор. Ой, какая. Давайте мы попробуем на ней проехаться. Не работает функционал, я потом напишу админом. Чтобы они это исправили, так. Контенч. Так, где у нас тес? 91 и 912 там, по-моему, Ну, мы сейчас идем тест. Бентли Тур Вэр, БМВХ7. Тесла модель X. Покупаем, покупаем, купить, купить, да, все, да, все, все, все. спасибо. Так, ребят, теперь мы сейчас будем покупать самую, самую красивую Lamborghini Aventador. Для этого нам нужно листать в самый низ. Так. Ну и где -то? Вот, вот, вот, вот. Вот она, по-моему. Сейчас, ребята. Вот, да. Нет, это Додж. Вот она, да? Да, мы ее тоже покупаем. Купить, купить. Так, теперь мы выходим, ребята. Так. Идем за машиной. Так. Карта. Бомбард Тесла. Загрузить. Окей. Окей. И теперь, и теперь другую. Так. Бомбард Нементадор. Загрузить. Так. Окей. И поедем сейчас... Ребята, не сейчас, ребята, посмотрю, где это у нас находится. Я просто правда не помню. А вы знаете, куда пойдем? Мы сейчас поедем. Куда? По... Так. Поехали за мной. Поехали за мной. Бери. Так, бери, так, так, да почему, бери мою Теслу, да, какой англий английский, бери. бери мою, бери мою Теслу, Теслу мою возьми. Сейчас, ребята, я поменьше звуки сделаю. Давайте на троечку. И, и... А, ребят, куда уехал? Где у меня этот курсор? Ну, я сейчас потом попозже справлю. Да. Деревья. Куда он уехал? Видишь, курсор бы не остался. Так, ребята. Куда он поехал? И тут в дрифт не большой, но это исправлено, исправлено, мне сказали. Так, мы приехали на Барвику. Так, поехали. Мы сейчас поедем, не знаю. Давайте в самую легче рейдим. А хотя, ребят... Давайте мы покатаемся. Так, это дрифт. Я вошел в дрифт. Сейчас едем до. Я хотел бы дом приобрести укружочка. Какой же мне бы купить? Давайте вот вот этот я решил. Странно, почему ход здесь? Ну да ладно. Купить. Ок. Хома. Так, давайте улучшить дом. Так, так, улучшить дом. Я сейчас все улучшения куплю, ребята. Субсидии, так, Я шкаф для вещей. Так, я купил домик на копии, ребята, заметьте. Давайте мы тут походим, посмотрим. Аптечечка есть, давайте мы полечимся, так все работает у нас. Давайте мы поднимемся на второй этаж, так здесь у нас все хорошо, приятно. Давайте мы зайдем сюда, здесь у нас тоже, так здесь все, здесь крутое оформление, ребята, вот. Давайте мы сейчас выйдем. Инта тут хорошая. Так, двери здесь не открываются, а вот здесь открываются. Так. Вот шкафчик. В любом момент можно перейти. И открыть аюз, давайте напишем. Взять одежду, взять не Да, взять одежду можно. В шкафу нет одежды. Да так. Пошлите к моему другу. Кто там сидит, нас ждет. Так, идем все. Так, идем. Эксид, эксид, Так, давайте я припаркую мою тессу. Так, сейчас мы купим гараж. Бай. Так, бай. Гаража. Купить. Вас недостаточно денег. Дай денег. Дай денег. Пять ямов. Пять лямов. 5 лямов. Ага, спасибо. Спасибо. Нет, я хочу его купить. Да нет, я не хочу. Да, я куплю его. Бай. Гаражи. Да. Гараж купи. купим. Куплен. Теперь мы берем Теслу. Да, заехать. Давайте, ребят, сейчас припаркую. Я хочу красиво припарковать. Вот здесь вот. Окей, выходим. Так, блок один. Нет, блок один. Бежим к выходу. прописан exit. М. М это норм. Эм, репорт. Э, это норм. Я... Это норм. Я... Воды. Кондитерская. так Тп не меня обратно. Аэропорт. Ну ладно, ребят, мы на этом будем заканчивать, так что всем удачи и всем пока.